Приветствую вас, дорогие мои! Сегодня вообще вы вот должно было выйти другое видео, но, к сожалению, у меня возникли срочные дела, поэтому я не могу его доделать, и поэтому у нас сегодня вот так вот все по колхозному. Значит, сегодняшнее видео будет цитата из края льва, которая царяет вас мотивации на всю неделю. Смотрим. Что отсюда можно подчеркнуть? Начнем с очевидного. It doesn't matter. Очень расхожее выражение, значит неважно. Второе. Ау! Если переводить более-менее дословно, то получится «ЗА ЧТО ЭТО БЫЛО?». Обратите внимание, что в вопросительных предложениях предлог всегда ставится в конце. На сегодня все. Делитесь с друзьями, пишите в комментариях, всем отвечу. Детерминизм.